Всем привет, с вами Макс Репьев и сейчас мы находимся на границе Дубая и Шарджи, точнее мы вообще в Шарджи, рядом с аэропортом и вот сегодня мы хотим с вами съездить в Рассельхайму, потому что там будет строиться казино и еще один интересный проект, ехать нам отсюда один час, с аэропорта, кстати, чуть-чуть будет побыстрее и там будет прикольная история с таунами, с виллами, и с будущим казино. Место перспективное для аренды, место вообще в принципе перспективное, туда, куда заходит казино, всегда все растет в цене. Так что стартуем. Час ехать 73 километра, для того, чтобы вы просто понимали, что когда мы будем с вами говорить о расстояниях, о всем возле макетов, то вы понимали, что ехать действительно час. Мы сейчас продвигаемся сквозь такую пустыню. Здесь, по сути, практически нет построек. Осталось ехать нам 28 минут. Трасса на самом деле хорошая, трехполосное ограничение на 140 километров. То есть, в принципе, можно круиз поставить и мчать. Просто посмотрите, какие пейзажи. Вот эти вот дюны, вот это вот песок. Блин, но все равно как бы есть в этом какой-то свой вот антураж. Вот эти вот барханчики, вот эти вот волны на песке. Ну, правда, это, конечно, картинка прикольная на первый раз, но ну, может быть, на второй, там, или гостей, когда сюда повезете. Когда, если просто так по ней ездит, дорога и дорога. Ничего в ней такого нет. Мы ехали, Артем говорит, верблюда не видел никогда. Поэтому сейчас вот он пойдет с ним знакомиться. Ну, как пойду? Не пойдешь с ним ну, знакомиться? я хотел выйти, но, так ну так но я близко не буду к нему подходить. Я пошел. Я Ой. Съемка, значит, ведется полным ходом столицу и так далее ну и конечно же куда без фотосессии как без этого то есть там вот верблюд сзади и вот он в белом весь такой подъезжаем к тому самому насыпному острову куда вот мы в принципе поддерживаем здесь вот такая у нас перспектива то есть, в принципе, как и во всем Дубае, едешь посреди пустыни, бах, у тебя оазис начинается. То есть, вот у тебя пальмы, зелень там, зеленушечка всякая, трава растет и так далее. И мы сейчас с вами будем продвигаться туда уже в сторону самого острова. Точнее, мы прям на него сейчас и заедем. То есть, вот так, в принципе, весь Дубай построен. То есть, вы видели, да, где мы только что ехали, пустыня, пустыня, тут раз у тебя. И вот такая тема. Движение сразу с запасом, да, сделали? Четыре полосы в одну сторону, и там, по сути, столько же. С левой стороны у нас море, ну вот мы, в принципе, едем вот по карте вот по такой локации. Здесь вот Риксос, пожалуйста. Все... То есть у этого района, еще раз, самая большая перспектива – это казино. И если вы скажете, да блин, да там пустыня, если кто-то из вас был в Вегасе, вы подтвердите сейчас мои слова, что когда ты подъезжаешь к нему, то там кроме пустыни вообще ничего нет. Город, именно и горная зона построена вот среди песка. Все, больше ничего и там несколько пальцев, кстати. Ну, как бы картинка очень приятно создается. Артем, подтверди. Подтверждаю. Хотел, значит, я проехать и показать вам сам остров, где будет казино построено, но тут пропускной режим. И, увы, нас, естественно, туда не пустят Но там вот видно уже краны стоят Мы сейчас мимо просто проезжали Здесь есть Хилтон, Риксос а, Уже пятерки сюда зашли Но они как бы здесь давно уже на самом деле есть а, Прикольная набережная с проезженной дорожкой То есть все И самое главное, что здесь везде пляжная линия И это открытое море Вот такая история Но сейчас мы где-нибудь найдем кусок земли Для того, чтобы оценить вообще весь масштаб стройки вот мы вышли, конечно, пока пустырь пустырем вообще. Но, тем не менее, вот мы видим, тут построили, там построили. Здесь вот уже функционирует все. И вот там вот будет стройка. А ровно напротив, еще туда чуть дальше, там вот будет казино. Картинка пока, конечно, еще раз повторю, она не самая красивая, не самая лакшери. Но, тем не менее, Пальма тоже когда-то была не застроена. Что здесь делает народ сейчас на серфинге? То есть где-то нашли волны, видимо, катаются. Такая история голову не сломаю. Не, я просто разминал шею, как будто продуло. Мне вообще хочется отметить, наверное, местные магазины. То есть, вы видели, где мы находимся, а в супермаркете вообще все, что угодно есть. То есть, тут вот рядочки. Все на любой вкус. Фрукты, овощи, заморозка, гамбургеры, чипсы, орешки. Все, все, все, все, все есть. Но вообще, контингент такой, что здесь вот строители ходят, Разум, Мы дошли до пляжа И возможно будет немножко медленно Но я вам сейчас расскажу Все по сути плато одинаковые И все они такой знаете как Полукругом сделаны И по сути огромная пляжная линия То есть вот условно я стою А здесь вот уже должны начаться виллы И виллы будут построены вот так Но плод находится вот там Плод земли Ну а пляж на самом деле очень даже плодный То есть, никакой ты там прям залив. Тут вот волны настоящие есть. Но пляж будет действительно большой у ребят. И, то есть, он будет именно приватный для всего комьюнити. Это вы все увидите на макете. Я просто вам показываю картинку, которая сейчас здесь есть. Чтобы не было там лишних вопросов. А вот так, а вот что. А вот девчонка, которая серфингом была, я так понимаю, что она вот на таких вот мелких волнах здесь и серфила. Но для начинающих вполне себе. Очень неплохо. Вот. Ну и плюс, кстати, здесь такой прям приятный ветерок. такой Бывает сейчас на улице где-то 32-36 градусов. И здесь прям чувствуется, ну, прохладно. Хорошо. Этот морской бриз прям покатит. Но Ну и опять же, если сравнивать это все с Лас-Вегасом, то здесь у вас пустыня и море. В Вегасе моря нет есть получается с одной стороны даже и круче чем в вегас но я вот честно сейчас вижу эту картинку здесь будут небоскребы небоскребы виллы значит здесь вот пляжи приватные и так далее там вот будет свечка казино все светится красиво но пока конечно здесь вот несколько строений и не более того не можем уехать потому что здесь снова вот фотосессия главное опять же не смотреть в камеру смотреть нужно вдаль смотреть нужно в перспективы перспектива вот этого района. Товарищ. Перед тем, как мы с вами поедем к застройщику, я хочу просто показать вам именно формат вилл, примерный, как будет построено здесь, именно в Россильхаме. Уже есть готовые, мы с вами посмотрим это как выглядит. Не от этого застройщика, но, тем не менее, плюс-минус схожий формат. Хочу показать вам, что вся вот эта вот первая береговая линия очень активно застраивается. Это уже другой райончик. У ребят здесь уже сформировано, там куча зелени. Мы приехали в Интерконтиненталь. И если вы думали, что в России никто не живет и не отдыхает, вот просто пока я иду, смотрите, что происходит у меня за спиной. Сколько людей? Просто огромное количество. И в основном русские. А почему? Потому что крутая территория самого отеля. Пляж, первая береговая. Инзуи, кстати, all inclusive есть. All inclusive здесь есть. Это самое главное. Это типа по типу турецкого такого. И у вас открытое море здесь прям потрясающе, все как бы хорошо, красиво и замечательно. Вы можете сюда приехать, отдохнуть. И самое главное, здесь, вот через забор. А, Максим. Строится Pay Residence. А застройщик рак Мы здесь успели продать всего лишь одну квартиру, One Bedroom. Очень многие люди, может быть, на расстоянии немножко не поняли, может быть, да, вот этого масштаба. масштабы и в чем здесь на самом деле, кайф. Здесь открытая, открытая акватория моря. Здесь прохладнее, чем в Дубае. Это уже хорошо. Потому что летом здесь очень комфортно, в принципе, находиться. Даже летом. И здесь вот четыре башни. Они, в принципе, все sold out, но будет… Sold out, это продано, значит. Да. Но будет еще скоро старт двух башен. Да. Вот. Это инсайдерская информация. Поэтому, опять же, кому интересно, нужно все узнавать заранее. Как видим, только-только они начали возводить North Bay. Это вот первая у них башня только начали заводить, но проект уже полностью распродан. а здесь их четыре, четыре башни, это к тому, что... Короче, господа, пока вы думаете, что Расслекаема не популярна, она просто активно продается, вот чтобы вы просто это знали. Мы сейчас решили спросить, сколько стоит э, ночь э, в Интерконтинентаре, с завтраком и с ужином. Почти три тысячи дирхам сейчас. 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей. Вот вам Росальхайм, вот вам и доходность. То есть здесь рядом строятся резиденции. Понятно, что у них не будет а, такой цены за сутки, но кто захочет чуть подешевле, даже если по тысячу по полторы в день, я считаю, что для Росальхайма это отлично. При условии то, что Ван этом стоит миллион дирхам, миллион сто стоил. Мы с вами оказались в офисе застройщика. И просто посмотрите, какая картинка создается на экране. То есть все зелено, красиво, огромный пляж. И вот так вот будет выглядеть макет. Просто обратите внимание, насколько здесь гигантский собственный пляж, который рассчитан только на это комьюнити. И здесь в основном представлены маленькие виллы, таунхаусы, ну я имею в виду низкоэтажные, с огромной песчаной пляжной линией, с вот таким вот морем, как у нас показано на экране. Значит, смотрите, что здесь будет. Мы сейчас с вами просто посмотрим макет, потом перейдем на экран. Я вам просто расскажу по расстояниям, как это далеко вообще, где находится, чтобы вы понимали. Резидентские отельные вот здесь вот история. И в основном, то есть здесь таунхаусы, виллы. Вот такое комьюнити посредине зеленое, красивое. И огромнейший просто пляж, который доступен только для вот этих вот резидентов. Еще раз давайте с вами обойдем вот так вот весь проект. То есть здесь вот таунхаусы, трех-четырехбедрумные виллы. Огромнейший просто пляж. И это открытое море. То есть это, знаете, не какой-то там залив, как, например, вот с пальмой много таких вот открывается историй. Здесь это просто конкретное море, которое постоянно промывается. Эстетичное, красивое и самое главное чистое. Вот, в принципе, здесь мы с вами ничего такого особенного не посмотрим. Предлагаю перейти именно на макет, именно на экран, потому что там мы с вами можем посмотреть по расстоянию, где это все находится. То есть... Как добираться, откуда, сколько минут И мастер план, погнали Это вот у нас здесь Эмираты находится Мы с вами жмякаем сюда и У нас получается здесь вот Аэропорт DXB, то есть куда все прилетают Это у нас Рассельхейма 44 минуты до нее добираться И для сравнения до Марины ехать примерно С аэропорта где-то 35 Может быть минут, ну в принципе по расстоянию То есть вот так и вот так то есть, Ну вот плюс 10 минут где-то так и получается И здесь значит ребята Насыпали вот такие острова. Давайте, может быть, вот так он. Называется Аль-Маржан Айланд. Это насыпанный остров в Росельхейме. И вот так вот это все выглядит. Вот здесь будет казино. Вот здесь вот строится тот самый проект, про который мы с вами говорим. И просто представьте людей, которые приехали играть в казино. Вот здесь казино. А здесь вы можете виллу свою сдать. Или там хаос. Как бы вот такая история. Причем... Вот эти вот все плато, земельные площадки Выкуплены уже серьезными застройщиками Select Групп, Емар, Альдар И по-моему Мирас, но это не точно То есть не буду заикаться По-моему, по-моему есть Но нас интересует за вами вот этот вот кусочек То есть здесь именно будут построены виллы Про которые мы с вами говорили Просто еще раз оцените, какая большая пляжная линия огромную. Вот эти, кстати, дома все проданы, и их, конечно, купили первыми, типа первая линия, круто. Но на самом деле, если вдуматься, то на первой линии дом, наверное, больше минус, чем плюс, потому что все, кто на пляже, смотрит, что происходит у тебя дома. А вот вторая линия продается, и там хаосы продаются. Я вам сейчас еще покажу, как это все выглядит. Но, наверное, сразу скажу по ценам. Значит, тауны начинаются от 2,7. А виллы, ну, именно трехбедромные, четырехбедромные, там, в районе 5,9 миллионов. То есть, по сути, это плюс-минус столько же, сколько в Дамак Лагунс. Только здесь совершенно другая концепция. У вас свой пляж, открытое море, а не какая-то вырытая лагуна. Вот как бы такая история. Ну, и здесь вот у нас мастер планы именно самих вилл. Но я хочу их вам показать, наверное, больше вот здесь. Потому что здесь есть в разрезе. Значит, смотрите. Это трехспальная вилла. Выглядит она вот так. То есть парковка. Здесь задний двор. Небольшая часть, где можно... Ну, типа летней кухни. Сверху у нас телескоп стоит. И еще вот гриль тоже расположен. И здесь у нас в разрезе это все можно увидеть. Это G-флор. Именно... Кстати, интересная такая градация. То есть она трехэтажная. Это G-флор. Это первый. Это второй этаж. Ну, в принципе, в мировой классификации на самом деле так много кто делает. На первом этаже, именно на G-Floor, у нас парковка, здесь основная кухня-гостиная, телевизор и мейд-друм, то есть комната для няни, для прислуги там и так далее. Все это есть. Второй этаж, ну, точнее, первый, и второй вот, это, вот этот этаж вон тот это вон тот этаж. Так просто будет ну, понятнее В общем, три мастер-спальни Каждая собственным санузлом Вот эта самая большая Ну, то есть, можно любую выбрать под себя, какую хотите И вот эта вот часть у нас Это как раз-таки верхний этаж Отсюда не особо видно, но тем не менее Мы с вами можем заглянуть вот так вот в окна Посмотреть То есть, в принципе, можно сюда четвертую спальню сделать Нужна она или нет То есть, можно какую-то кальянную зону сделать, зону челаута то есть, все это можно разместить. но сверху у вас вот барбекю, с друзьями можно собраться. То есть, ну, прикольная такая история. Здесь еще можно в телескоп посмотреть. Вот такие вот начинаются от 5,9 миллиона. А, у ребят, кстати, хорошие рассрочки есть. То есть, вы, в принципе, можете внести небольшую сумму, там, в 10% на сегодняшний день. У вас 40% за всю стройку. И дальше еще идет пост на доллар на 2 года такая вот история но основной все-таки плюс именно этого расположения вот наверное вот здесь казино здесь виллы мы все прекрасно помним опыт сочи и казино когда оно там открылось, какой был бум но все это как недвижка проросла. то же самое будет здесь казино будет в шестом году ребята достроятся в двадцать пятом то есть еще раз вид будет крутейший на казино тут шпили вот это вот все будет располагаться и здесь вот у вас виллы. И хорошие рассрочки. И длинные, самое главное, рассрочки. Так что проект, на мой взгляд, очень даже перспективный, очень интересный, потому что все, что новое, того, чего никогда не было, может отстрелить в разы. И плюс, еще раз повторюсь: что плато. Вот здесь вот также же Ямар строят, еще раз говорю, да. В круге будут построены резидентские высотки башни. И это тоже прикольно, но вот вилл, как вы знаете, в Дубае, много не бывает. За виллами идет борьба, за виллами идет охота, за таунхаусами и так далее, потому что это все-таки собственное комфортное жилье. И, пожалуйста, вот оно. Здесь вам представлено, поэтому, как оно новое. Современное, новое, с собственным пляжем, с огромной территорией, то есть все, что угодно у вас здесь есть. Короче, проект интересен, господа. Если хотите получить по нему более подробную информацию, то наши ребята вас активно по нему проконсультируют, потому что вся инфа есть. Все знаем, все расскажем, почему, зачем, кому и так далее. Дело за вами, а ссылки указаны внизу. Так что, если интересно, если хотите что-то приобрести, вот вписаться в историю, звоните, пишите. С вами был я, Макс Репьев. Вам всех благ, хорошего настроения и пока.